Привет, я Лиза, и сегодня мы поговорим о такой интересной штуке, как захват движения, иными словами, motion captures. Что это такое? Прежде всего, это процесс записи перемещений актеров и их воссоздания в цифровых моделях персонажей. Профессиональные художники по захвату движений 3 d анимации в отрасли производства компьютерных игр, а также фильмов и телепередач, используют программы захвата движений от компании Autodesk для реализации следующих задач. Во-первых, это анимация большого количества 3D-персонажей. Во-вторых, это применение анимации к большому количеству проектов. В-третьих, это предварительная визуализация. И в-четвертых, это создание виртуальных фильмов и мультфильмов. Как это работает? Система записывает движение человека для последующей их оцифровки и переноса на компьютерную модель. Первым примитивным предшественником Motion Capture считается ротоскопирование. Суть этой мультипликационной техники заключается в создании анимации посредством покадровой обрисовки заранее отснятой кинопленки. Метод ротоскопирования придумал аниматор Макс Флейшер и с помощью него нарисовал в 1918 году серию мультфильмов «Из чернильницы». В скором времени такую технику начала использовать компания Уолта Диснея для создания анимации «Белоснежка и семь гномов». Это было в тридцать седьмом году, а позже появился и Питер Пен, и Алиса в «Стране чудес», и «Спящая красавица» в 50-х После небольшого затишья в 1978 году к технике вернулся мультипликатор Ральф Бакши для работы над бульфильмом «Властелин колец», позже получившим статус недооцененной классики. Довольный результатом, Бакши продолжил использовать ротоскопирование в его следующих фильмах «Поп Америка» и «Параллельный мир» с Брэдом Питом и Ким Бейсингер в главных ролях. Еще одним примером техники стал клип норвежской группы АХ на песню «Take on me». В целом, происхождение Morchian Capture происходит из следующих направлений. Во-первых, это студия Walt Disney, о чем я говорила ранее. Во-вторых, врачи с помощью рентгенов, сканеров и всей вот этой техники, которая позже появилась. В-третьих, это стало использовать телевидение с 1991 года. И в-четвертых, самое начало это произошло от игры Mortal Kombat, где движения переносились на экран. Давайте поговорим о плюсах. Первое, что бросается в глаза, это реалистичность всего происходящего. Во-вторых, это сокращение затраченного времени. Это касается грима, который накладывается часа 3-4, а то и больше. И причем актеры могут сильно уставать, приходя на съемку. И потом на следующий день опять снова его же накладывать. В общем, это слишком хорошо сокращает время. В-третьих, это отражение вторичных движений. И в-четвертых, это отражение сложных движений, которые сложно реализовать, нарисовать, и поэтому прибегают к этой технике. Пятое, это корректировка на этапе создания. Опять же, чтобы не рисовать с нуля, аниматорам проще заняться готовой моделью, чтобы ее подкорректировать. Минусы в этом процессе тоже есть. Во-первых, это сложное применение к животным, из-за чего в основном используют людей для этого. Ну и во-вторых, это дорогостоящее оборудование, к которому нужно еще привыкнуть и понимать, как пользоваться. Есть несколько видов технологий, я в каждом подробно расскажу. Во-первых, есть оптические системы, которые делятся на пассивные и активные. Пассивные системы используют светоотражающие маркеры, а активные системы используют импульсивные светодиоды. Пассивные системы оптического захвата движения используют специальные камеры, зафиксированные по периметру зоны захвата, и маркеры светоотражающего материала, прикрепленные к определенных местах тела человека. Маркеры, как правило, крепятся непосредственно к коже или облегающему тело костюму. Изображение, зафиксированные камерами с различных позиций, проходит специальную обработку для выявления позиций маркеров в изображении. Посредством триангуляции рассчитывается позиция каждого маркера в трехмерном пространстве. Особенности камер заключаются в наличии инфракрасных светодиодов, установленных вокруг объектива камеры, а также инфракрасных фильтров, размещенных перед матрицей, что в совокупности позволяет работать камерам даже в темном помещении. Обычно пассивные системы захвата движения имеют в своем составе от 6 до 24 камер. Каждый отдельный маркер дает информацию только о позиции. Для получения информации о повороте и наклоне частей тела используются соединение трех и более маркеров. Стоит отметить возможность захвата мимики лица с использованием специальных миниатюрных маркеров. Активные оптические системы оптического захвата движения используют другой принцип. основанный не на отражении света обратно, а на свечениях самих маркеров. Мощность свечения активных маркеров снижается на четвертую при удаленности маркера в два раза, что и применяется при расчетах его положения. Активные системы по сравнению с пассивными обладают большей точностью и возможностью обхвата большей рабочей зоны. Кроме того, светодиоды могут быть импульсивными, что дает возможность захвата большего количества маркеров, расположенных ближе к друг другу. Современные оптические системы захвата характеризуются высокой точностью, разрешение камер более 12 мегапикселей и скоростью до 400-800 кадров в секунду и выше. Новые методы исследования в области компьютерного зрения приводят к быстрому действию безмаркерных технологий для захвата движения. Такие системы не требуют маркеров и специального оборудования. Специальные алгоритмы позволяют системе анализировать несколько потоков изображения и определять формы человека, движения частей тела. Также существуют и инерциальные системы захвата движения, которые также называются гироскопическими. Инерциальные системы захвата движения используют технологию, основанную на использовании миниатюрных инерционных датчиков. Большинство инерциональных систем используют гироскопы для измерения вращательного номера. Такие системы позволяют отслеживать 6 степеней свободы движения тела человека в режиме реального времени. Преимуществами инерционных систем является возможность охвата большой рабочей зоны для перемещений. К недостаткам можно отнести низкую точность позиционирования и позиционные сбои. Также есть и нюансы, допустим, отсутствие возможности захвата движений в мимике лица. А еще дополнительные контролер, прикрепленный к актеру и подключенные к магнитным маркерам, или даже связка проводов, тянущиеся от актера к компьютеру, ну или высокая стоимость гироскопов и инерциальных сенсоров. Ну или определение положения актера в пространстве нужна дополнительная мини-система, оптическая или магнитная. Следующая технология – это магнитные системы. Магнитные системы выражают положение и ориентацию датчика относительно магнитного потока при помощи трех ортогональных катушек. Величина напряжения или тока в катушках позволяет этим системам рассчитывать дальность и ориентацию датчиков. Преимуществом таких систем является использование одного датчика для получения сразу шести степеней свободы, позиции и ориентации в пространстве. Недостатками же являются чувствительность к магнитным и электромагнитным помехам. И последняя использованная система это механические. Механические системы захвата движения непосредственно отслеживают движение тела посредством так называемого экзоскелета. Такие системы захвата при использовании беспроводной передачи данных имеют неограниченный объем захвата. Как правило, они используют жесткие структурные соединения пластмассовых или металлических стержней, соединенных с потенциометрами, что позволяет отслеживать повороты суставов тела. К слову, даже в 21 веке, когда захват движения начал принимать свои обороты, техника ротоскопирования используется время от времени для придания фильмам определенного стиля. Из примеров можно взять «Пробуждение жизни» или «Помутнение» режиссера Ричарда Линклейтера. Теперь поговорим о кино. 90-е Motion Capture начала набирать популярность той форме, в которой она нас знакома сейчас. Считается, что официально первым применением технологий в кино стал цифровой двойник Вэлла Килмера в «Бэтмене навсегда». После экспериментов Джеймса Кэмерона и Ридли Скотта для массовки Титаника и Гладиатора, соответственно, на мошен Capture обратил внимание Джордж Лукас. Режиссер решил раскрыть потенциал системы в долгожданном первом эпизоде Звездных Войн и представил зрителям Джаджа -Джа Бинкса, первого в истории кинематографа полностью от цифрового персонажа. Фанаты франшизы пришли в ярость. Здрасте, здрасте, капитан Тарпос. Моя здесь? И хотя очевидно, что гнев был направлен не на саму технологию, а на неудачного и неуместного, по их мнению, персонажа, но и на сомнительную концепцию фильма в целом, своя доля скептицизма досталась и спецэффектам. А первым анимационным фильмом, созданным при помощи этой технологии, стал индийско-американский мультфильм «Син Бад" Завесы туманов». Хотя в начале новости о подобном проекте вызывали восторг у публики, к тому моменту, как он вышел на экрана, шумиха уже приутихла. В итоге, несмотря на свою инновационность, фильм с треском провалился в прокате. Гораздо больше надежд возлагалось на экранизацию японской игровой серии «Финал Фэнтези» – «Последняя фантазия о духе внутри». К сожалению, создатели картины Square Pictures также ждала неудача, хотя частично дело было в слишком завышенных ожиданиях публики. Перед выходом фильма Square Pictures сгоряча пообещали, что собираются навсегда изменить киноиндустрию, но духи внутри не смогли даже окупиться. Правда, в чем-то создатели фильма все же оказались правы. Не добившись значительного успеха, финал Фэнтези все-таки обратил на себя внимание других кинодеятелей, одним из которых стал режиссер Троберт Дземекис. Тот самый, который снимал Фореста Гампа и «Назад в будущее». Под Рождество Зимекис решил выпустить «Полярный экспресс» – анимационный фильм, полностью выполненный при помощи motion capture, включая анимацию лиц актеров. На главную роль позвали Тома Хэнкса, который сыграл аж пять различных персонажей. В результате «Экспресс» стал первым подобным проектом, добившимся хоть какого-то коммерческого успеха. У фильма 300-600 миллионов долларов мировых сборов при бюджете в 165 миллионов. Успех фильма не успел превратиться в тренд, а последующие работы «Земейки вроде Бео Вульфа в 2007 и «Тайны красной планеты» в 2011 получили гораздо больше критики, чем хотелось бы режиссеру. Но вернемся в 2002 год, когда в кинематографе впервые появился цифровой персонаж, вызвавший у зрителей восторг. Речь идет, конечно же, о «Голуме» в исполнении актера Энди Серкиса, представленном во втором фильме трилогии «Властелин колец». Серкис очень быстро стал звездой Motion Capture, и выбором номер один в случае, если режиссером необходимо было придать человечности тому или иному компьютерному персонажу. Британский актер успел поработать в ремейке «Годзиллы», «Мстители», «Эра Альтрона», а также в седьмом эпизоде «Звездных войн». Лучше же его работой после «Голлума» считается роль Шипанзе по имени Цезарь в фильме «Планета обезьян. Революция», где он фактически сыграл главную роль. Само собой, когда практически 10 лет спустя Питер Джексон занялся съемками переключений Бильба Бэггинса, Серки снова исполнил роль Голума. Помимо него, в новой трилогии снялся и Бенедикт Камбербэтч, подарив свои движения мимику и голос Дракону Смаугу. К Motion Capture обратился и режиссер Джеймс Кэмерон. По словам режиссера, он не один год ждал, пока технология достигнет нужного уровня, чтобы заняться аватаром. Специально для фильма была разработана система, которую Кэмерон называет Virtual Camera. Система позволяет режиссеру в реальном времени наблюдать изображения актеров в сеттинге Пандоры. Кэмерон был настолько доволен результатом, что даже по слухам приглашал на съемочную площадку Стивена Спилберга. Тот, в свою очередь, частично использовал систему для производства «Приключения Тинтина «Тайна единорога». Ну и поговорим о настоящем. В настоящий момент Motion Capture, кажется, достигла такого высокого уровня, при котором дальнейшие улучшения будут больше видны специалистам, но и меньше зрителям. Сейчас стало популярно совмещать игровую и киноиндустрию, совмещая все в одно. И я сейчас говорю об интерактивных фильмах, которые происходят в игре. Интерактивное кино стало появляться в последнее время, и оно очень скоро начало набирать популярность. Чего стоят только кадры из грядущих Death Trading Хидо Кодзимы или Detroit Become Human Дэвида Кейджа. О второй игре, или я бы даже сказала интерактивном фильме, я бы рассказала поподробнее, чтобы объяснить, что такое вообще интерактивное кино. Во-первых, я бы хотела сказать, что это снимается как обычный фильм, на студии, с актерами, с продюсерами, с режиссером. Но это все идет не в кинотеатр, а в какой-нибудь игровой процессор, типа PS4. По словам исполнительного продюсера Гийома де Фондомье, на разработку «Детройта» ушло 4 года. И команда состояла из 180 человек, но помимо этого они получали помощь еще от Филиппин, Китая, Вьетнама и Индии. А во время кастинга приходилось встречаться со всеми актерами, чтобы отсканировать лица. А насколько известно, некоторые актеры были совсем из других стран, и поэтому они специально приезжали, чтобы отсканировать лица и опробовать мошен Capture. Они делали слепок их лиц с помощью сканера, а фотографии должны были сказать о цвете и типе кожи. Располагая подобной информацией, они могли создавать персонажей. Художник добавлял реалистичности и деталей. Разработкой этого фильма занималась студия Quantic Dream. И на сегодняшний день Детройт становится не менее популярным. Недавно проводилась встреча в Москве, я даже там была, задала вопрос главному актеру Брайну Декарту. Но не будем об этом и продвинемся чуть, чуть дальше. Сумев вывести графику на высокий уровень, теперь разработчики делают упор на уменьшение времени между захватом движений и их постобработкой. Вдобавок, в декабре 2016 года на конференции PSX разработчики The Last of Us второй части продемонстрировали свою новую систему захвата мимики актеров, опять же в реальном времени. Технология, по их словам, позволяет смешивать удачные дубли, а не выбирать между ними. Роль актера в производстве становится сильнее, чем когда-либо, что в свою очередь может обернуться как хорошо, так и плохо для индустрии. В кино нередки случаи, когда посредственная игра актера могла испортить в перспективе хорошую картину. Видеоигры от этого тоже не застрахованы. С другой стороны, иногда исполнители главных ролей могут сделать хороший проект еще лучше. Все сводится к конкретным случаям. Главное помнить, что рецепт отличного фильма не обязательно должен включать реалистичность. Вполне возможно, все как раз будет наоборот. Применяется эта система в четырех направлениях, а то и больше, потому что система развивается, объясню, только на четырех примерах. Первое – это анимация, мультфильмы. Второе – это фильмы. В-третьих – это видеоигры, в которых движение также зафиксировается. Ну и в медицине – рентген, УЗИ и прочая техника МРТ. В завершение хочу сказать, что об этом можно говорить очень долго. Так как технология продолжает развиваться, ведь у нас даже она не слишком хорошо задействована, разве что в студии «Пилот». Но кому-то хочется заниматься подобным, поэтому я могу рассказать о школах, которые этому обучают. А именно в Москве есть только две студии, в которых можно обучаться, которые обучают этому направлению. Это школа компьютерной графики «Real Time School» и школа компьютерных технологий «Scream School». Вы, конечно, можете попробовать это дома, но на это потребуются не сухие маркеры и хорошее освещение. Ну, а также программа для использования этого всего. Ну и на этом все.